Сегодня буду готовить вкуснейший десерт из вишни свежей. Вот такой пружинистый получается зефир. Очень вкусный. Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить вишневый зефир. Основу будет составлять ягоды вишни. Недавно собраны, перебраны, косточки удалены. Теперь мне необходимо эту всю массу перебить блендером. Вот такая масса однородная получается. И отмеряю 300 грамм. Оставшееся пюре я расфасую по пакетикам и заморожу. Добавляю 200 грамм сахара. Ставлю на огонь и мне необходимо пюре уварить. Более подробный рецепт у вас сейчас, ссылочка появится на экране. Переходите, смотрите именно обучающее видео. Кто уже умеет, в принципе, тогда нет проблем. Процесс чем-то напоминает варку варенья. Единственное, здесь идет уже конкретная дозировка сахара. Пюре кипит у меня примерно уже 7 минут. Снимаю с огня. Для чего уваривается пюре? Для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Потому что я буду делать на сырых белках, которые уже жидкие. То есть если вы делаете на сухом порошке альбумине, там уваривать ничего не нужно. Там лишь увеличивается количество, допустим, порошка, зависит от жидкости пюре. Все ссылочки будут под видео в описании. Переходите, смотрите, что вас интересует. Я перекладываю на поднос, так как мне нужно побыстрее, чтобы охладилась вся эта масса. То есть самое главное охладить данное уваренное пюре. У меня есть специальные замороженные блоки для такого ручного холодильника. И я вот на них замороженные все это ставлю. Беру два средних яйца. Масса хорошо остыла и загустевшая такая вот. То есть она не расплывается. Именно таким должно быть у вас пюре. Перекладываю к белкам, которые я уже отделила от желтков. Всю эту массу можно взбить ручным миксером. У меня планетарный. Да, Если взбиваете ручным миксером, это тоже не проблема. Единственное, уменьшайте количество в два раза. То есть делайте на половину порции. Прошло 10 минут, у меня миксер сам выключается, но этого недостаточно, поэтому сейчас я буду ставить сироп и одновременно у меня будет взбивать дальше миксер. Я беру самую обычную, беспонтовую вообще, миску, которую не жалко. Сюда засыпаю гарагар 12 грамм, дальше вода 150 грамм. И сахар 350 грамм. Перемешиваю, ставлю на огонь. Вот после того, как поднялась такая пена, уменьшаю немножко огонь и варю примерно 5 минут после закипания. И вот если сейчас лопатки стекают капельками, как вода, то потом она должна немножко задержаться. Так, проверяю сироп. Вот такие тянутся ниточки, как капельки. И они должны застыть на весу. Сироп готов. И тонкой струйкой вливаю сироп. Смотрите, какая плотная должна получиться масса. Он Мне прям сложно накрутить на венчик. Вот, она прям никуда не течет, не лезет. То есть она очень плотная и густая. Мне сейчас понадобится насадка 1М, моя любимая, и кондитерский мешок. Все это можно купить в кондитерском магазине. Я буду отсаживать зефир на силиконовом коврике, однако можно его отсаживать и на обычном пергаменте. Вот такая масса обалденная. И теперь отсаживаю зефирки. Так сложно давить, потому что он такой плотный. Мне очень сложно. Вот, допустим, надо половину пакета набирать. Сначала ставлю ровно, давлю, давлю, давлю, давлю, получается такая юбочка, а дальше по спиральке закручиваю. Форма вообще может быть абсолютно любая, как по высоте, так и по диаметру. Давить очень сложно, поэтому если у вас пакеты слабые, лучше тогда пакет в пакет одевать. Зефир отсадила. У меня очень сильно болит рука, которую я давила Надо на пакет, чтобы выдавить данную массу. Вот если у вас именно такое идет сопротивление и хорошо взбито в пюре, то есть значит, у вас зефир получится. Не будет никакой рыхлости внутри, какой-то такой жидкости, чего-то такого. Все получится. Главное, взбить хорошенько пюре. Уварить сначала, а потом взбить с белками. И тогда, в принципе, успех обеспечен. Все, я оставляю вот так сушиться при комнатной температуре. Примерно я оставляю на ночь. Прошло достаточно времени, и зефир стабилизировался. Сверху присыпаю сахарной пудрой и собираю половинки. Вот такой зефир получается. И в остатках сахарной пудры, которую я убрала с коврика, Полностью присыпаю зефирки.